Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения. Приближается самый главный православный праздник. Его называют праздник праздников, торжество из торжеств. Светлая Пасха Христова, Воскресение Господне. Мы вспоминаем события Воскресения Христа. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Иисущим во гробех живот даровав, поет православная церковь, а вместе с ним мы все верующие. Своей смертью и воскресением Господь даровал нам вечную жизнь, избавил от рабства грехов и дьявола. Теперь, если мы желаем, мы можем следовать за Христом, и если умрем, то так же, как Он, первенец из воскресших, воскреснем. В этот день мы будем посещать пасхальные службы, освещать куличи и яйца, приветствовать друг другу самыми, пожалуй, радостными словами «Христос воскресе!» и слышать в ответ «Воистину воскресе!» дарить друг другу подарки и в том числе крашеные яйца. Яйцо – один из главных символов христианской Пасхи. Символ зарождения новой жизни. Как маленький цыпленок появляется с колупы, разбивая вот свой маленький гробик, так и Христос, Воскрес, да, то есть вышел из гроба, первенец из воскресших. Мы красим яйца в разные цвета, но самый главный цвет – это красный. Символ как жизни, так и символ страданий Христа, символ крови. И на Востоке раньше красный цвет – это символ царского достоинства. Мы знаем, что Христос – Царь Небесный. Но у многих возникает вопрос – откуда пошла такая прекрасная традиция красить яйца и потом дарить их друг другу? Вот сегодня хотелось бы рассказать об этом. Традиция красить яйца связана с равноапостольной Марией Магдалиной. Мария Магдалина была верная последовательница и ученица Спасителя. Когда-то она была одержима семью бесами. По своим грехам ей Господь выпустил такой недуг. И Спаситель ее исцелил. И после своего исцеления девушка стала верной последовательницей и ученицей Христовой. Когда Спаситель воскрес, первым его увидела его мама, Пресвятая Богородица. А уже потом, как грубо подошла Мария Магдалина, и вот уже первый из жен Мироносец сподобилась видеть воскресшего Спасителя. Именно Марии Магдалине Спаситель поручил нести весть о своем воскресении апостолам, которые в это время горевали в одном из домов Иерусалима о смерти своего учителя. Мария Магдалина пришла апостолам и радостно возвестила им «Я видела Господа, Он воскрес». Поэтому мы ее называем равноапостольной, то есть первой проповедницей воскресения Христа. После того, как Мария Магдалина везла эту весть и все уверовали, да, вы знаете, через какое-то время Господь стал уже являться всем своим ученикам в разное время. Пришло событие Вознесения, а потом сошествие Святого Духа на апостолов. И все апостолы, как вы знаете, разошлись в разные концы земли проповедовать Христово имя. Среди апостолов имя Христово проповедовала и Мария Магдалина, и другие жены мироносицы. И настолько Мария Магдалина проникновенно несла весть о воскрешенном спасителе, что ей верили и становились христианами повсюду многие тысячи и тысячи людей. К сожалению, вот сейчас очень много есть таких вот мифов, нехороших, недостойных, вот, будто бы Мария Магдалина и Спаситель состояли в каких-то супружеских и интимных отношениях. Ну, вот, это вот очень греховный миф, очень греховное убеждение. Потому что Спаситель пришел в этот мир не для того, чтобы создавать семью. Это Бог вочеловечился, стал. Богу в мужском обличии, человеку мужском обличии для того, чтобы спасти нас от греха. То есть его цель была не создавание семейной жизни, обычной человеческой, семейной жизнью, а именно наше спасение. И поэтому Христос жил духовной жизнью. Подобно тому, как сейчас в монастырях живут монахи. Вот кто такие монахи? Это люди, которые удалились от всех мирских дел, мирской жизни, в том числе и семейной для того, чтобы быть девственниками, вести жизнь духовную, всецело посвятить себя Богу. Кроме того, Мария Магдалина вела до своей встречи с Спасителем жизнь грешную, и поэтому вот была одержима семью бесами. И после своего исцеления она вела уже жизнь высокодуховную, и бегала в блуда, потому что блуд – один из самых страшных грехов. Поэтому между Господом и Марией Магдалиной нет, и не могло быть никакой интимной связи. Она была ученицей, духовной дочерью, и поэтому такие мифы и слухи очень оскорбительны, и они не должны занимать наши умы. Итак, Мария Магдалина несла радостную весть о воскресении Спасителя. И она дошла до Рима, и вместе с... Марфа и Мария, сестрами воскресшего Лазаря, друга спасителя, пришла во дворец к Тиберию. Кто такой Тиберий? Тиберий – это в то время римский император, человек, славившийся своей жестокостью. Это был опытный и хитрый политик, мудрый полководец, интриган. И в то же время это был очень жестокий человек, который преследовал вообще всех тех, кто был с ним не согласен, не говоря уже о тех, кто... Верил во Христа. Конечно, он что-то слышал о Христе, не полностью, но вот преследовал всех тех, кто с ним чем-то был не согласен, даже вот в самом малом. И вот Мария Магдалина не побоялась прийти на прием вот к такому жестокому императору и принесла ему в подарок яйцо. Дело в том, что тогда, если идешь к правителю, нужно обязательно было приносить подарок. Такой был восточный обычай. Бедные люди, как правило, приносили вот яйца. Ну, Мария Магдалина принесла яйцо еще не потому, что была бедна, а потому что уже яйцо тогда уже символизировало новую жизнь, воскресение Спасителя. Представ перед императором, она стала проникновенно рассказывать ему о рождении Христа, о его земной жизни, учении, чудесах, о его крестных страданиях, славном воскресении, вознесении. И ее речь была настолько проникновенная, что сердце этого жестокого уже пожилого правителя дрогнуло. Но все-таки он не мог поверить, что человек умер и мог воскреснуть. И он, слушая ее, вдруг в какой-то момент воскликнул: "Ну не мог воскреснуть, не мог воскреснуть!" Так как невозможно воскресение мертвого человека, как невозможно то, что вот это вот самое яйцо, которое ты держишь, стало вдруг красным. И вдруг на глазах у всех белое яйцо, которое держала Мария Магдалина, стало красным. Такое чудо потрясло всех, особенно Тиберия. И Мария Магдалина сказала им, протягивает Красное лицо, Христос воскрес! И услышала от императора. «Воистину воскрес!» То есть те самые слова приветствия, которые вот сейчас мы с вами все и говорим. Это чудо так повлияло на сердце престарелого императора, что он сделался христианином. В скором времени он получил еще одно подтверждение истинности слов Марии Магдалины. Понтий Пилат, узнав о том, что некоторые женщины-иудейки были на приеме у римского императора, и рассказывали о событии вот, распятия и воскресения Христова, испугался, как бы император Тиберия его за что-то не наказал, и сам изложил эти события в документе. Правда, конечно, не таким живым языком и образом языком, как Мария Магдалина, а вот сухим языком документов. Но его документы еще раз убедили Тиберия, что простая девушка Мария Магдалина говорила правду. Итак, Тиберий стал христианином, но, конечно же, он заблуждался насчет Христа. Он решил, что Христос Спаситель – это один из богов, то есть имеет право на почитание так же, как и другие римские боги. То есть вот такой несовершенной была его вера. И он приказал сенаторам внести имя Иисуса Христа в пантеон римских богов, то есть чтобы воздавать ему должную честь. Ну, вот по-своему, да, бы язычник вот так вот решил прославить Христа. Но сенаторы, которые досели, во всем слушались императора, отказали ему, объяснив, что нужно сначала это, этот вопрос обсудить. Ну, отчасти они это сделали, чтобы насолить императоров, хоть в чем-то ему не послушаться. Но на самом деле это было промыслительно, потому что Христос единственный, истинный Бог ни один из римских богов, и, конечно, он не может почитаться в римском пантеоне. Но, тем не менее, Тиберий приказал прекратить преследования христиан, которые вскоре начались, и тем самым много способствовало укреплению молодой христианской церкви. Вот такое чудо произошло, да, то есть чудо не только того, что яйцо стало красным, но и вот чудо преображения этого жестокого римлянина. Ну, а с тех пор пошла традиция красить яйца, обмениваться друг другом и говорить радостные слова. «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Ну, дорогие братья и сестры, чудо, возможно, вот пасхальное чудо не только в древности. События, о котором я вам рассказала, произошли, конечно, очень и очень давно. И может нам показаться, что сейчас в наше время таких Чудес, удивительных чудес и не бывает. На самом деле это не так. Сейчас я вам расскажу об одном чуде, которое произошло на Пасху. Это чудо произошло в наши дни, в 2001 году. То есть сравнительно недавно по историческим меркам, чуть более 20 лет назад. Произошло это чудо на одном из греческих островов Игина. ближайшем острове Кофина и связаны с именем святого Нектария Игинского. Кто-то цветует, один из самых почитаемых святых Греции, чудотворец, который жил на рубеже 19-20 века. Последние годы своей жизни он провел на острове Игина, где восстановил монастырь. Мощи его там хранятся. Еще при жизни за свое смирение любовь людям за свою горячую молитву к Богу. Этот удивительный священник прославился дарами чудотворения. К нему шли люди, и уже при жизни он исцелял самые, казалось бы, неизлечимые недуги. Для нектария нет ничего неизлечимого, говорили о нем. Ну, конечно, ему пришлось всю жизнь терпеть зл злобу, зависть, клевету, насмешки, и в первую очередь со стороны его братьев духовенства. Но он все переносился смирением. И по смерти тоже происходили удивительные исцеления от его мощей. Итак, чудо, которое произошло в 2001 году, связано с его именем. В одной горной деревушке Егина получилось так, что он не, не стал священником. Но каким причинам сказать трудно. Шел Великий пост, но храм был пуст. Скоро будет Пасха, и, и, и крестьяне этой деревни переживали, а кто же будет вести пасхальную службу? Неужели на такой великий праздник никто не сможет ни исповедоваться, ни причаститься, ни помолиться, ни отпраздновать такое событие? Время шло, люди молились, а ничего не происходило. И тогда простые крестьяне собрались и написали, правящему архиерею очень трогательное письмо. «Святый Владыка, пришлите нам священника, хотя бы на время страстной недели и Пасхи, чтобы мы могли достойно приготовиться, покаяться, помолиться и радостно со всем миром встретить светлое Христово Воскресенье. Не оставьте нас сиротами, святый Владыка, не забудьте о нашей скорби. Пришлите нам иерея, которого... Благословляет ваше Высокопреосвященство. А сами отправив письмо всей деревни от мало до велика стали на молитву. И молитва каждого была очень искренняя. Архиерей получил письмо бедных Ригинских крестьян и на епархиальном собрании спросил священников, кто поедет в деревню служить. Но шел Великий пост, скоро Пасха, у всех священников были свои дела, и все по разным предлогам отказались. Затем правящий архиерей пришел к другим делам, решив, что в конце собрания он обязательно снова вернется к этому вопросу. Но так получилось, что за делами он об этом письме забыл. Прошла Страстная Седмица, прошла Пасха, в Греции это еще и государственный праздник а Светлая Седмица – это неделя вообще выходная, да, то есть все отдыхают. И вот, наконец, после праздников Архирий вышел на работу, и ему подали письмо вот от тех же индинских крестьян. В письме было написано «Святый Владыка, нет слов, чтобы выразить всю нашу благодарность и сердечную признательность за ваше пасторское участие и помощь нашему приходу. Будем вечно благодарить Бога и вас, святый владыка, злоблагоговейного священника, которого вы нам прислали, чтобы встретить Пасху. Никогда нам еще не приходилось молиться с таким благодатным и смиренным слугой Божиим. Архиерин был удивлен. Кто же служил в той деревне? Он об этом забыл, но кто же без его благословения поехал? И на ближайшем собрании он стал спрашивать священникам, кто служил в той деревне? почему не взяли у него на это благословение, и как так вот получилось. Но все молчали. Никто из присутствующих священников не служил в той деревне. Архиерею стало любопытно, и он решил приехать в ту деревню, чтобы у самих жителей спросить, что же это был за батюшка. И вот через несколько дней каменистые горные дороги и гины клубились пылью. В загадочное село мчался архирейский кортеж. Впервые в жизни в эту забытую деревню приехал владыка с пышной свитой. С, с хальными куличами, печеньями, крашенками и цветами кортеж встречал жителей в полном составе, от старого до малого, и торжественно проводили владыку и его свиту в небольшой старинный храм. Владыка приложился к храмовой иконе, пошел в алтарь. В алтаре хранился журнал, где священник должен был расписаться, что он служил службу. Дело в том, что в Греции священники госслужащие. И если они служили в каком-то храме хотя бы один раз, то обязательно должны оставить об этом запись. Через открытые царские врата люди видели, как владыка, Взял журнал, прочитал, вдруг побледнел и упал на колени, а журнал у него выпал из рук. Когда он, наконец, справился с собой, вышел, показал людям, что же там было написано. А было написано «Нектарий Пентоп... митрополит Пентапольский». То есть это вот одно из званий вот, святитель Нектария Игинского. То есть служил батюшка, умерший в 1920 году. И тут взгляд людей упал на икону этого святителя, которая была в этом храме. И тут произошло чудо. Все вдруг узнали, что на иконе изображал тот самый благодатный батюшка, который служил пасхальную службу, всю светлую седницу. Водил крестные ходы, испобедовал, причищал, утешал. То есть сам святой угодник, почивший 80 лет назад, был жив и служил с людьми. То есть Господь услышал молитву бедных селян и послал им своего слугу прямо из Царствия Небесного. Известие о великом чуде громом небесным поразило всех стоявших в храме. Долгую звенящую тишину оборвал шквал захлестнувших с чувств. Люди падали на колени, воздевали руки горе, обнимались, рыдали, громко благодарили Бога и Святого Нектария. Вот, дорогие братья и сестры, самое настоящее чудо тому много свидетельств, которое произошло в наши дни. Но как так получилось, что вот произошло такое чудо? Ну, во-первых, все молились о том, чтобы Господь послал священника. Да, то есть, хотели этого всей деревни. Дальше хотели полезного. Да, то есть, встретить радостно Пасху, вославить Господа. И, конечно, когда искренне желаешь чего-то полезного, молишься с верой. Да, и тем более делаешь все вместе, то, возможно, самое настоящее чудо. Так что, дорогие братья и сестры, чудо по вере, по молитве, по самой искренней, Возможно, и сейчас, в наши дни, то есть в наши дни Господь тоже слышит наши молитвы. И не надо думать, что это было только когда-то. Так что давайте будем верить в Бога, молиться, уповать на Его милость, желать полезного себе и другим. Ну и тогда Господь обязательно услышит и поможет. Я вас поздравляю с наступающей Пасхой. Храни вас всех. Господь, дорогие братья и сестры!